Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы будем делать замалевок лилии белого цвета. Так, лилия планируется у меня белая. Начинаем мы с него, так как она главная. Напоминает все это дело в построении. Ранее мы, кстати, с вами не делали, поэтому акцент сегодня на этот цветок. Ромашку, но лепестки совершенно отличаются. Напоминает как лепестки у нарцисса. Итак. Первый лепесточек напоминает сердечко. Крупное, достаточно сердечко. Далее. Теперь с конца к основанию, основанию исходом вот мы располагаем наш лепесток с одной стороны и с другой. далее у нас может цветок получиться более раскрытый, а может быть менее раскрытый хочу сделать его покруглее, чтобы он был более крупным или может быть в зависимости от сорта 5 внутри подтемняем Также есть возможность сразу показать на серединке. В будущем с ними будет основная работа вестись, когда будет прописка и прокладка-бликовка. Далее пора решать, что у нас будет с этим цветком. Что это будет за цветок? Ну, скорее всего, пятилистник, стандартный цветочек, который э, достаточно комфортно подходит. Так как э, серединка пыльца будет желтая у цветка, будет очень красиво, если мы поддержим желтым цветом оттемняем внутри так теперь нам пора разобраться с бутонами кстати вот тут мы можем сделать еще такой не до конца распустившийся от пяти пятилистника Тут вылезли бутоны два, тоже от пяти листника. Для хорошей композиции хочется сюда еще, допустим, один. Так, у лилии бутоны напоминают э, тюльпаны. Опять же мы не перечисляем один первый, другой второй. Они не в одну сторону смотрят, а в разные стороны. То есть должна быть асимметрия. Хочется сюда тоже два поставить. И если мы это сделаем, тогда у нас будет симметрия. Поэтому будет один. Ну, пока что этого достаточно, да? И мы можем приступать к листьям. Так, главный лист у нас самый интересный будет вот здесь. Сейчас э, мы сделаем чешелестники. И у нас будет более полная картина, как оно все должно выглядеть. Чешелесники и сразу подводим стебельки это можно делать тонкой кистью если вы пока еще не умеете ребром рисовать ровно вот смотрю сейчас и кажется что не хватает нам для более интересной композиции цветочка который вот тут расположен. Он как бы вылазит из-под цветка. И вот уже как-то более полное смотрится. Согласитесь. Дальше. Так как эм, наш букет будет смотреть с этой стороны, снизу у нас должны быть самые крупные листья. До такой момент, который будет в прописке. выделяться то есть сейчас пока что так вот как говорят листочек пойдет на всю композицию все ли нас устраивает в принципе да но я знаю что вот эти два листа они слишком уж одинаково расположены хочется либо сюда вытянуть либо сюда какой-нибудь листочек так я очень люблю симметрию жестко и вот теперь смотрится уже композиция по-другому все подписывайтесь на канал на ютубе подписывайтесь в инстаграме и получайте анонсы и обновления Ждите выхода прописки «Росписи Лилии» в анонсах. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. До новых встреч!